Всем привет! Вы на канале Как заработать в интернете. В сегодняшнем видео я нашел интересный сайт, там где можно быстро заработать денег. Инвестиции здесь от 1 доллара. Я вот сделал инвестицию 22 получается ТРКса. полтора доллара. Вот недавний вывод средств. Попробуем, посмотрим, что будет через 24 часа. Давайте перейдем к самому проекту. Называется он Korean Bitcoin Здесь есть 6 языков английский, испанский Армянский, русский И украинский Потом есть Часто задавая вам вопросы Давайте посмотрим Какова минимальная сумма вывода средств С этого проекта Минимальная сумма вывода средств Составляет 10 долларов США Для биткоина и эфириума и 0,1 доллара США для всех других криптовалют, что довольно-таки неплохо. Можно снимать по 0,1 доллару хоть каждый час. средства обычно используется в течение одной секунды до, до часа. Вывод работает от одной секунды до часа. Нужно ждать вывод средств. Также вот я вам сейчас покажу. Вот мой депозит. Все здесь зафиксировано. Очень хороший сайт. Сделан реально отлично. Но он мне реально очень понравился. и Я решил его проверить. Вот здесь внизу есть ихняя телеграм-группа. Почта администрации и телеграм-канал. Ну, телеграм-группа и телеграм-канал это одно и то самое. Я уже переходил. Там мало людей. Мало кто о нем знает. Работает. Вот, если верить статистике, данный проект два дня 857 участников и онлайн 1206 участников депозитов сделано на 38 долларов 330, 38 тысяч триста тридцать доллара а сняли средства 2793 доллара вот такая друзья статистика и здесь можно сделать депозит начиная с одного доллара и вот они инвестиционные тарифные планы я сделал вот на 150 процентов под на 24 часа то есть инвестируете доллар через 24 часа вы выводите отсюда полтора доллара и самый вкусный здесь тариф это вот 9800 Процентов на 18 дней инвестируете 1 доллар, а зарабатываете получается 98 через 18 дней. Если данный проект отживет сколько времени. Ну не знаю, это мне кажется такого не будет. Это вообще развод. Но вот на 6 дней еще можно рискнуть. Либо же вот на 4 дня доллар инвестируете через. Три дня забираете 4 доллара. Ну а там смотрите все на ваше усмотрение. Так, давайте перейдем вот в приборную доску. Здесь еще есть баунти программа и бонусы же за ежедневный вход. Вот здесь есть. Здесь будет ваша партнерская ссылка внизу. Вы будете зарабатывать 10%. Также... В этом хайп-проекте можно вот сделать факторную аутентификацию. И вот здесь есть награды. Можно записать видеоролик. И как там пишет админ, он платит от 20 до 1000 долларов за видеообзор. Но это, это не точно. Это мы посмотрим. Вот. Заплатят мне, либо же не заплатят. Вот войти награды, задания награды. Давайте посмотрим. И здесь вот есть награда. Заходи каждый день и получай бонусы. Вам нужен минимум один активный реферал чтобы активировать ежедневную награду. И здесь можно получить премию за бесплатный вход плюс активные инвестиции в размере 1 доллара. Если у вас будет активный. Партнер вы можете получить 1 доллар бесплатно, как я понимаю. Также вот от 101 партнера за вход вы получаете 50 долларов за активные инвестиции. В общем, вот такие друзья награды. Давайте посмотрим задание награды. Так, награда за ежедневное задание сбрасывается в 12 часов ночи. Поделись своей реферальной ссылкой с 10 распространенными криптоканалами Telegram. Бесплатный, размер, бесплатный баланс в размере 5 долларов США доступен для перевода или реинвестирования. И вот задача, можете сами перейти, ознакомиться, почитать и... Какую-то либо из этих задач выполнить. Я допустим склоняюсь вот к видео. К видео обзору. И здесь, вот, как пишет админ, зарабатываете от 25 до тысячи долларов за каждый обзор YouTube. Ну вот, мы завтра это проверим через 24 часа. Чтобы, друзья, здесь инвестировать вам нужно открыть вот депозит нажать, открыть депозит, выбрать здесь тарифный планкет который вы хотите. Я выбрал 150 процентов с 24 часа и выбрать здесь э, криптовалюту, в которой вы хотите инвестировать. Вот, допустим, я выбрал Трон, да. Нажимаем здесь сумму и открываем депозит. Вот мои инвестиции. Зайдем в инвестиции. И вот моя инвестиция открыта 18 августа. И осталось, получается, 23 часа. И здесь будут все ваши инвестиции отображаться. Вот такой, друзья, проект. Пишите свои комментарии, что вы думаете. И вообще, что вы думаете по данному хайп проекту. На этом все. Всем желаю вам больших заработков. Хорошего дня и всем пока.